Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Если вы следите за рынком, то вы наверняка в курсе о том, что китайские компании, в основном все уже на протяжении буквально года, переживают достаточное падение. Немногие в курсе то, что именно это давление оказывает на них как раз верхушка правительства, да, то есть сам президент. Который пытается, я процитирую, минимизировать индивидуальное благосостояние в угоду коллективного богатства ну, Собственно, сразу проявляются вот эти вот коммунистические настроения да? Президент Си Цзиньпинь, что в Китае есть место только для одной суперзвезды, самого президента Который консолидировал власть и контроль над полутора миллиардами граждан страны и, конечно же, это давление не обошло стороной, естественно, Либаба и самого Джекома, как мы уже знаем. Кто такой Джекома? Это основатель Либаба, ее соучредитель сейчас, точнее, ну и, собственно, тот человек, благодаря которому мы все сейчас имеем возможность заказывать товары из Китая посредством Алиэкспресс. В своих предыдущих видео я уже не раз говорил о том, что Alibaba является достаточно интересным инструментом для инвестиций именно в данный момент. Почему так? Потому что давайте посмотрим с вами на S&P тот же и поймем для себя, что возможностей фондовый рынок США сейчас дает крайне мало. А возможности для стоимостных инвесторов, так вообще ну, пойди поищи, скажем так. Да, конечно, возникают ситуации, когда действительно э, есть интересные, интересные моменты, но их становится все меньше и меньше. Рынок растет, когда рынок растет, покупать ничего не хочется, потому что в принципе ты всегда ждешь скидку. А вот другая совершенно ситуация как раз на китайском рынке. Если мы посмотрим сейчас с вами на ETF FXI от iShares BlackRock, это ETF на китайский рынок, и здесь основную долю в принципе в портфеле занимает как раз Alibaba, мы видим то, что этот рынок, он начиная с... Февраля 2021 года находится в падении. Его минимум был на 31 и 30%. Да? Сейчас он находится немножко выше, там на 27%. Но падение достаточно значительное, и рынок пока что ну, не проявляет особых каких-то усилий для восстановления. Видим то, что здесь формируется определенная консолидация. И пока что на этом все. Хотел вам отметить консолидацию но не могу быстренько найти здесь нужный инструмент давайте просто сделаем это может быть вот как-то вот так вот в этом диапазоне ходит сейчас инструмент но прежде чем мы перейдем к непосредственно алибобе я бы хотел сказать то что но китай китаем вы скажете все хорошо но почему же покраснел у нас основной рынок да как мы можем видеть то что в основном все практически позиции находятся в красных зонах Ну, потеряли какие-то там проценты вот допустим его qualcomm потерял аж 4 процента в то же время тесла наоборот вернула свои четыре процента за вчерашний день собственно что происходит почему так? ну во первых нужно не забывать о том что оказывается сейчас большое инфляционное давление как раз у вот эта вот ситуация с неопределенностью, ФРС еще не дает четких пониманий о том, будет ли повышение процентных ставок в ближайшее время, ведет к некой осторожности со стороны инвесторов, потому как повышение процентных ставок будет нести за собой, скорее всего, падение фондового рынка. Может быть, это будет не падение в смысле кризиса, естественно, но коррекционное определенное давление будет оказано на рынок. Соответственно, инвесторы кое-какие фиксируют свои прибыли, выходят в кэш. Но, ну, естественно, в кэше сегодня нужно присутствовать, потому что на рынке есть неопределенность. Ну а теперь я бы хотел озвучить план сегодняшнего видео, дабы вы понимали, о чем будет идти дальше речь. Значит, в первую очередь мы будем с вами говорить о компании Alibaba. Мы посмотрим на ее количественные показатели, благодаря Guru Focus. Мы также поговорим о Чарли Мангере, потому что это фигура, которая делает достаточно крупную ставку на эту компанию, несмотря на давление со стороны китайских э, властей. Ну и в самом конце этого видео я вам в качестве бонуса хочу процитировать 6 правил этого удивительного человека. Я говорю о Чарли Мангере, потому что человеку 97 лет и он все еще может дать многими из нас фору поэтому досмотрите это видео до конца ну а я начну с алибаба итак алибаба посредством гору фокуса видим то что финансовое состояние компании достаточно сильное конечно хотелось бы иметь э, петровские э, где-то больше 6 напоминаю то что э, петровский скор показывает нам насколько компания устойчива к банкротству в принципе, показатель 5 это достаточно неплохой показатель, но хотелось бы видеть его больше 6. Показатели рентабельности у компании более чем хорошие. Здесь говорить не о чем абсолютно. По общим показателям, с, как считает Гуруфокус, собственно предоставляет нам, мы видим то, что компания сейчас значительно недооценена, как вы можете видеть. Относительно выручки компании, видим то, что есть очень-очень приличная динамика, буквально которая наблюдается с 12, ну будем говорить, с 2013 года. Она постоянно растет и растет прям в, по такой экспоненте, достаточно серьезной. Денежные потоки компании тоже очень хороши и очень хорошо себя показывают. Тоже есть определенная положительная динамика большая. Относительно долговой нагрузки и кэша, относительно, точнее, соотношения кэша к долгам, видим то, что тоже все великолепно. У компании есть возможность погасить полностью те долги, которые у нее есть, и еще и останется с лихвой на счетах. То есть здесь проблем абсолютно нету соотношения заработка на инвестиционные средства, на привлечение инвестиционных средств здесь ситуация, конечно, немножко ухудшается. Но я думаю, что это все-таки связано каким-то образом с давлением со стороны правительства и, возможно, мы увидим восстановление в скором времени после, после того, как Правительство немножечко отпустит вот эти вот вожжи. Так как компания является у нас компанией роста, да, в большей степени, то у нас показатели стоимости, скажем так, начинают немножечко проседать. Ну, хотя они во много раз лучше, чем остальных компаний, в принципе, которые нацелены на рост. Идем дальше, видим то, что показатели... Будущие прибыли, рассчитанные вплоть до 2024 года, достаточно сильные. Видим то, что процентном соотношении будущий рост выручки примерно определен как среднее значение имеется в виду 21.83. Ну и здесь по прибыли на акцию тоже видим, что еж... ежегодный рост ожидается. В общем, у компании с точки зрения бизнеса все хорошо. Поэтому Чарли Мангер обратил свое внимание на данную компанию, он в нее верит и как мы можем видеть кстати, сейчас перейду на график а, самой Alibaba, чтобы показать вам этот момент достаточно интересный вот этот отскок, который произошел в октябре месяце это как раз тот момент, когда Чарльз Мангер нарастил позицию по Alibaba еще более, до 320 тысяч акций, если я не ошибаюсь, сейчас мы посмотрим это все вот здесь вот, 302 302 тысячи акций, да, как я уже сказал, была добавлено Alibaba, вот она, Alibaba Group. Данное действие Мангера, естественно, повлекло за собой восстановление, в принципе, всего китайского рынка, не только, кстати, Alibaba, но и другие компании, они начали подтягиваться вслед за этим, скажем так, движением миллиардера. Ну и на сегодняшний день мы видим то, что все-таки компании не удалось выйти за границы нисходящего такого вот тренда, потому что тренд здесь действительно является нисходящим, об этом можем, можем уговорить смело, так как падение компании в принципе произошло уже больше, чем на 70%, если я не ошибаюсь, ошибаюсь, 57. Все-таки он, компания еще в нем находится, то есть нам нужно хотя бы сейчас разорвать вот эту цепочку нисходящего движения, выйти за уровень восходящего за Верхний уровень нисходящего канала, будут так правильнее сказать, для того чтобы мы могли говорить о каком-либо восстановлении инструмента. Пока еще говорить об этом рано. Но, как вы можете видеть, да, я уже привел вам пример мангера, то что он наращивает свою позицию. Кто такой, в принципе, этот Чарли мангер? Вот я о нем все время говорю, вы, наверное, не понимаете. Ну, во-первых, это ближайший друг и соратник Уоррена Баффета. Его, можно сказать, правая рука как раз тот человек, который у которого, в принципе, появилась идея, наверное, на создание вот этого вот холдинга Berkshire Hathaway. Он изначально работал юристом, в детстве там они с Баффетом как-то пересекались, он вроде бы работал еще в магазине то ли дедушки, то ли отца Баффета, ну и так они, я так понимаю, познакомились. После того, как уже в более зрелом возрасте, когда Баффет в 25 лет, по-моему, свои начал активную, активную деятельность финансиста, они встретились с мангером, и, по-моему, вот это вот завертилась вся движуха с конгломератом. Ну, тогда еще не конгломератом, это была текстильная фабрика, которая, брикшия, да, хэтэвэй, которая находилась там в достаточно плачевной ситуации, они с Баффетом ее выкупили, и, ну, Будем говорить, так выкупили, я просто не хочу затягивать, потому что там история тоже была достаточно непростая, когда все это выкупалось через процентное соотношение владения акций, там были проблемы с бывшим владельцем, который заломил целым. В общем, интересно, почитайте. Я на этом останавливаться не буду, просто хочу сказать то, что Мангер и Баффет – это практически как одно целое. Вот Компании, которые собственно принесли Баффету огромный капитал не без участия естественно Мангера поэтому на этого человека тоже стоит обращать внимание вот и напомню что ему 97 лет на минуточку почему же собственно Мангер обращает свое внимание сейчас на китайский рынок да здесь все просто потому что как я уже сказал в самом начале американские активы они слишком перекуплены то есть там, где идет рост, там стоимостному инвестору не интересно. Он ждет падения активов и уменьшения его стоимости, чтобы, естественно, закупиться при таких ценах, когда цены акций являются ниже реальной стоимости компании. Все элементарно. Но, друзья мои, Здесь не все так просто, потому что агрессивная политика Китая все-таки остается серьезным риском. Я хочу процитировать. Акцент на коллективных успехах в ущерб индивидуальным достижениям отделяет китайскую систему от свободного мира. Тем не менее, Чарли Мангер и многие инвесторы обратили взор на восток, поскольку акции ведущих китайских компаний предлагают большую стоимость, чем бумаги американского рынка. Стоимость имеется в виду в соотношении к их цене акций на данный момент. Друзья, прежде чем я перейду к тому бонуса, который я озвучил в начале, я хочу вас пригласить в свой телеграм-канал, где у нас уже собралось определенное сообщество людей по интересам, естественно, в сфере инвестиций. Большой идет отклик. Как вы можете видеть, что много комментариев практически на каждом посте. Поэтому, если вы тоже относите себя к к интересам в сфере инвестиций, пожалуйста, буду вас рад здесь видеть. Ссылочка будет в описании под этим видео. Ну если вы зададите мне вопрос, а инвестирую ли я в акции Alibaba, то я вам скажу, что да, я инвестирую и всячески предлагаю это делать своему ближайшему окружению, ну а также инвестирую в этот актив на тех счетах, которыми я управляю. Ну и давайте, наконец же, приблизимся к тем заветным шести советом от Шарльза Мангера, которые он предлагает как секрет долгой и успешной жизни. Цитирую. Первое. Вы не завидуете, вы не обижаетесь, вы не тратите слишком много денег. Миллиардер сказал, да? Вы остаетесь бодрым, несмотря на проблемы. Вы имеете дело с надежными людьми. Вы делаете то, что должны делать. Эти простые правила работают и действительно могут сделать вашу жизнь лучше. И они такие банальные. Оставаться бодрым – мудрый поступок. Для этого нужно отпустить негативные чувства. Это была от стата Мангера. На этой интересной ноте, скажем так, я буду с вами прощаться. У меня все. Если видео было полезным, лайк. Пожалуйста, ваши комментарии относительно темы данного видео, что вы думаете по поводу инвестиций в Алибаба и инвестируете вы, ли вы в нее. Ну а с вами был Вячеслав Костенко. Большое вам спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.